Всем привет друзья в этом видео мы будем отжиматься отожмемся сто раз я вам примерно это будет состоять из двух видео первое видео это будет это первое я отожмусь сто раз покажу как я это сделал второе видео будет снято о том как к этому моменту подойти как я подходил как я себе расписывал тренировку, все покажу потом, все будет расписано. К этому мероприятию я тоже немного готовился, расписывал такой маленький тренировочный цикл, так сказать, на неделю. И для того, чтобы выполнить 100 раз, как я уже говорил, таким способом можно отжиматься и 100, и 300, 500, сколько захотите. То есть это вопрос уже ваш. Другой вопрос, сколько пользы будет от этих отжиманий, для чего они будут нужны в таком количестве. Если вы считаете, что можно будет накачать большие руки и грудные мышцы здоровенные, то такой подход будет неверным, то есть большим количеством отжиманий будет ворваться такая, такая способность, как физическая выносливость. И при таком виде отжимания можно только ставить хорошую, там, например, кардио кардиотренировку для какого-то похудения, потому что будет пульс хороший, рабочий. И как-то немного релефить свои руки, потому что большое повторение будет способствовать этому. Смотрите, будет два видео, мы поменяемся ссылками. В описании будет ссылка на видео и каждому мероприятию необходимо готовиться это мы уже поговорим в следующем видео здесь мы отожмемся сто раз Отжались в 100 раз. Я это сделал, наверное, примерно. Засекал минуты за 3, наверное, за 4. Не в этом суть. Суть в том, что это большое количество раз, как я уже сказал, будет тренировать вашу физическую выносливость. И то количество 100, 300, 500. То есть тут уже вопрос времени и правильной постановки. Тренировок. Если вы хотите увеличить количество, количество отжиманий, повторений в отжиманиях э, на количество, то доставить тренировку на силовую выносливость, подбирать упражнения и будете выполнять. Это не так уж сложно. Можете отжиматься 50 раз, 100 раз. Э, можно отжиматься 1000 раз. Вопрос во времени просто сотку вы сделаете за 4 минуты, например, а тысячу раз вам придется 30 минут или 45 стоять в такой позиции, чтобы отжиматься. Вот. Для того, чтобы долго отжиматься, тоже необходимо выполнять э, упражнение на силовую выносливость. Чисто специфически этим отжиманием. Как я уже сказал, ничего сложного. Я начал э, отжиматься. Выполнил объем 30, потом до 15, вроде бы, потом по пятерке добиваете и в верхней фазе отдыхаете, стоите в суставах. Чем меньше мышцы ваши напрягаются, тем больше в дальнейшем вы сделаете. Но об этом мы всем поговорим в следующем видео. Обязательно смотрите, мы разберем полностью отжимания, разберем, как работать на количестве, вообще плюсы-минусы, и и подробненько все разберем. Я вам покажу, как я расписывал это себе. В своем дневнике спортивном. И как я двигался к этой цифре 100. Смотрите в следующем видео. Будем разговаривать про количество. А дальше поговорим о том, как работать отжиманиями на качество, а именно на силу, на на массу и так далее. Здесь тоже есть свои нюансы, об этом подробно поговорим. Всем пока, смотрите следующее видео.